Скажу, я всем не жужжу Что Африку люблю и Америку люблю Это родный зол, любить не готов повсюду Да, тут такой расклад, никто мне не рад Будто не простили еще Сталинград И вроде все окей, но так утверждать не буду Все понимать, любить до слез Кто из нас готов принять судьбу такую? Есть один момент, и вот вопрос Играл он песенку свою зазвучал ледяной оркестр Он играет чужую песню Эй, Столько зла, что вряд ли под бою в ледяном строю. зазвучал ледяной оркестр Для тебя, для меня нет места в нем Тебя для меня нет места yeah. Заиграл он песенку свою yeah. закучал иной оркестр Он играет чужую песню yeah. Столько зла, что вряд ли